Всем привет, с вами Рэм сервис. Меня зовут Алексей. И мы продолжаем наш эксперимент под названием Майнинг или добыча криптовалют. Сегодня 21 день отчета. Миним фермочка у нас стабильно работает. 45 часов 17 минут. 4164 шары прилетело по эфириуму, и 8316 шар прилетело по декреду. Из них 81 шара не подтвержденных, то есть заблокированных по каким-либо причинам. Давайте теперь перейдем к нашему отчету. Закрываем Тимвивер. Заходим на сайт WarpU, обновляем страничку. Так, видим, сегодня у нас в 1449 произошла выплата 5 двадцать 25 тысяч 529 сатош. И ее мы прибавляем к вот этой выплате, которая, которая были у нас 31 августа. Так, берем нашу выплату. Вставляем в калькулятор. Прибавляем выплаты, которые шли с 31 числа. Записываем их в табличку. Все, теперь берем наше показание, прибавляем подтвержденный баланс. меню подтвержденный баланс у нас составляет 146 679 сатош. И прибавляем неподтвержденный баланс. Неподтвержденный баланс у нас составляет 132 410 сатош. Записываем данную сумму в табличку. Сегодня у нас 20.09.2017. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт coinmind.pl, обновляем страничку и записываем наши показания. Подтвержденный баланс составляет 0,290 декрета и неподтвержденный целых Ноль, ноль, ноль четыре декрета. Итого мы получаем 0,294 декрета. Записываем в табличку. Так, выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. Мы видим курс эфириума у составляет шестнадцать тысяч четыреста пятнадцать рублей. Записываем курс декрета на сегодня. Заходим на сайт Конге, курс эфир э, курс декрета. Обновляем страничку и видим курс декрета у нас составляет две тысячи сто восемьдесят два рубля. Так, теперь выписываем наши показания нашего дохода. Берем количество на намайненного эфириума, вставляем в конвертер валют и получаем 2518 рублей 9 копеек. Выписываем количество намайненого по декрету. Берем наше показания, вставляем в конвертер валют декрета и получаем 500 рублей 63 копейки. Так, смотрите, теперь курс по декрету у нас вырос. И вырос так неплохо. Соответственно, мы получается сегодня на майнели 98 рублей по декрету. И 100, 120 рублей где-то по эфириуму. Всё, всем большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите в комментариях. Также самое вы можете почитать в описании ссылки на... Все ролики. Если у кого-то есть предложение, пишите на мою почту. Будем рассматривать, будем общаться. Если есть предложение о сотрудничестве, тоже пишите на почту. Всем спасибо, всем пока. Я